Yeah. <sighs> I'm sure. not Это не привод. Хочу... Стан... Слит... Э... Что? Работает? <смех> Ничего себе... Это же... Это же я смогу стать миллионером! <смех> так... Надо мне стать эти все... Э, слитки... Вот, я побежал... Я обменял да, вот, кучу золотых след, начну кучу торт. Да, вот. Э, и мы сейчас будем вот это. О, продавец. Можно мне. Да, добрый день. Можно мне печеньки, вот и вот. Да. Печеньки будут. 32 печеньки и одну вот. Так, сколько снизу? О, Я хочу, чтобы здесь был пензель, вот, так, вроде как ничего не поменялось, ладно, пендель, прикольно. Дам я вам кристалл? Нет, нет, нет и нет. Я хочу, чтобы здесь неизвестны для меня люди. Ну, пожалуй, кристалл работает. Eu não quero. Olha lá. Olha lá. Muito vó. uma coisa aqui, Так. Не так, а что если я пожелаю?